доброго времени хотелось бы некоторые по погоде по аномальной погоде которая прошла по угу, по югу руси начиная испания италия северная африка египет саудовская аравия израиль пакистан индия иран северный китай все, почему это наши наша погода, так скажем, буйствует, потому что жертв, в принципе, нет. В основном идет разрушение материальной части. Даже тот цунами, который в Индии, грубо говоря, в 2012 году унес 5 тысяч, на данный момент он сформировался, подождал, пока была произведена эвакуация, и пошел на Индию. При этом жертв всего где-то 5 или 10 человек там всего. То есть все наши действия с погодой, в принципе, она грамотно действует, уничтожает чисто материальную часть. Но я вот сомневался, почему центральную территорию Руси никак сильно воздействия нету. В принципе, думал, может быть, территория достаточно чиста и как бы не требует этого. Но тут неожиданно Увидел фильм «Коррекция Рогошкина" от 29 числа. Ребята, которые держали, в принципе, территорию России от катаклизм, от всевозможных катастроф, на данный момент, не то что сдались, но как бы вот эта отсрочка, которую они все делали в течение 20 лет, Получается, они уже не могут ее никак сдерживать, и то, что они признают, что будет достаточно мощная катастрофа. Вот некоторые попробую записать вам выдержку из этого коррекции. Коррекция Je ne le trouve настоящий за сейчас стараются реальный вероятность того что можно создать какую-то реальную вакцину от этого и поэтому на самом деле изменилось То есть, грубо говоря, ну, не учитель мой, а, так скажем, большой авторитет сдался в том, что держать пространство он уже не может в том форме которой. То есть требуется все равно перемена. Но ну, и в любом случае я поддерживаю, что перемены могут быть только через какие-то катаклизмы. Желательно все-таки, чтобы с меньшими жертвами. Но катаклизмы будут. Вот Владивосток заморозился, он сейчас до весны. И что я там вижу? Ну, люди умирают. Пишут в интернете, что они умирают. И ничего не делают. Ну, значит, извините, это уже ваша жизнь. Поэтому, как бы думайте, все зависит от вас, от ваших намерений. Все будет хорошо. Соблюдайте радость, спокойствие и счастье. Как сказала Ара, даже улыбнувшись, вы уже можете изменить мир. Так что... Ищите то, ради чего можно жить. Держите пространство, держите. То есть наша задача, в принципе, то вытеснить их с этой территории, и хоть что-то, может быть, останется, и будет все благополучно. Так что я Русь, благодарю за внимание.